Всем привет! В сегодняшней рубрике обзор построек мы построим постройку зарубежного ютубера Diamond Roblox. Я выбрал его постройку, потому что она простая и в то же время функциональная. Эту машину можно построить без инструментов. Каждый сможет справиться с этим, если внимательно посмотрит видео. Перед тем, как начать туториал, как обычно, давайте посмотрим, на что она способна. Благодаря сервоприводам она без проблем может залезать на маленькие платформы. Еще с помощью этих севоприводов можно делать прикольные движения. Теперь давайте заберемся на горку повыше. Она высокая, поэтому включаем поршни. Получилось спокойно заехало. А теперь давайте пройдем испытания для этой машины. Каждый раз я буду добавлять по два блока. Сейчас я решил с 20 блоков перепрыгнуть на 33. С первой попытки не получилось, попробую еще раз. На этот раз все получилось. Напишите в комментариях, на какую высоту вы смогли взобраться. А сейчас время туториала. Поднимаемся на высоту с помощью блоков и здесь из забора встроим конструкцию как показано на видео. На эти заборы ставим по одному сервоприводу. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. На каждый северопривод ставим по одному железному забору и удаляем первый. Теперь на североприводы ставим по два поршня. На эти поршни ставим по одному железному забору. Ставим заборы, а под ними колеса. По центру ставим кресло водителя и начинаем привязку. Сначала силоприводы и поршни отвязываем от кресла. Уделяем передние силоприводы и привязываем их на клавиши Е, П. А задние на QP. П. Передние поршни привязаны на клавиши X, Z, а задние на C, V. Теперь уделяем два серого привода, как показано на видео, и у него включаем обратный поворот. У всех сервоприводов в кручайший момент ставим на оранжевый. Сохраняем, загружаем и как обычно давайте я вам расскажу, что как управляется. У этой машины сгибаются сервоприводы и выдвигаются поршни. Заезжать на преграду можно очень легко, если активировать сейчас, вот видите как я залез, активируем клавишу E и мы спокойно можем забираться. Также можно делать прикольные движения. Чередуя клавиши Q, e, а если нажать на клавишу P, то машина вообще ляжет. Как будто устала и легла спать. А на высокие преграды можно залезть с помощью поршней. Сейчас просто активируем клавишу X и выдвигаем передние поршни. С правлением нужно разобраться и немножко потренироваться обязательно. А этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Games. всем пока!